всем привет сегодня будем готовить очень ленивые жареные пирожки тесто самое простое на кефире начинка весенняя зеленый лук с яйцом. получается настоящая вкуснятина вот такие мягкие пышные очень ароматные и вкусные для приготовления нам понадобится для теста 300 350 грамм муки 350 миллилитров кефира 100 грамм сметаны 15 грамм разрыхлителя одно сырое яйцо чайная ложечка сахара пол чайной ложечки соли для начинки нам необходимо будет взять хороший пучок лука 3-4 вареных яйца 15-20 грамм растопленного сливочного масла а также соль и перец по вкусу точное количество всех ингредиентов я укажу в описании под видео Сразу займемся тестом берем миску подходящего размера разбиваем туда яйцо добавляем соль сахар сметану и хорошо размешиваем венчиком до однородного состояния затем вливаем кефир еще раз хорошо перемешиваем а дальше понемногу порциями подсыпаем муку Обязательно при этом просеиваем ее, высыпаем заодно разрыхлитель, вмешиваем первую порцию, добавляем еще немножко муки. может понадобиться чуть меньше или чуть больше в зависимости от того какая мука у вас какой кефир был сметана тесто виток должно получиться такое как на оладьи тщательно разбиваем все комочки вот такое тесто у меня получилось отставляем его в сторону и даем настояться минут пять-десять а мы в это время подготовим начинку яйца нарезаем мелкими кубиками дополнительно еще порубим их перекладываем в миску лук измельчаем ножом затем отправляем в миску с яйцами солим перчим тут на свой вкус как вам будет вкусно Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем. Теперь берем наше тесто и прямо в него перекладываем приготовленную начинку. Перемешиваем, чтобы вся начинка распределилась равномерно по тесту. Аккуратно, чтобы не нарушить структуру теста и начинки. Ну вот, такое тесто у нас получилось. Затем разогреваем сковороду, наливаем в нее подсолнечное масло. Подсолнечного масла должно быть много, так, чтобы где-то до половины пирожку доходила на потом Ждем, пока оно хорошо разогреется, и с помощью двух ложек выкладываем туда тесто ложки лучше смочить водой чтобы тесто не прилипало Жарим наши пирожки на среднем огне до румяной корочки сначала с одной стороны. Затем переворачиваем. И жарим до такой же золотистой корочки с другой стороны. Готовые пирожочки выкладываем. На бумажное полотенце чтобы убрать лишний жир и продолжаем так жарить пока не закончится все тесто тесто я больше не мешаю просто набираю как есть на сковородку из указанного количества продуктов получилось 27 пирожков сейчас посмотрим какие они внутри вот такие мягкие, пышные очень ароматный и вкусный вот и все ленивые пирожки с луком и яйцом готовы приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!